Всем привет! Сегодня я будем, вам буду рассказывать про чередную, можно так сказать, ерунду. Ну, кому-то, наверное, так же как и мне, она покажется интересной. То есть, сегодня я расскажу вам про такую фигню, как Мемс. Да, это самое Прим... микрозеркальный сканер. То есть именно такой же сканер которая стоит в телефоне один 1 сам, на которого в данный момент идет запись этого ролика. То есть сейчас я вам покажу, как он вообще выглядит. Думал, конечно, что это делать еще побольше, но оказалось нет. Вот коробка конечно, я уже раскрыл свое любопытство. Он оказался очень, блин, маленький. Прям очень маленький. Еще куда меньше оказалось его зеркало сканирующее. Вот здесь ничего не написано. Так вот он выглядит в упаковке. Вот телефон сдал бы уже расфокусироваться. Да, вот такая ма маленькая запчасть. Но с очень, так сказать, большими возможностями. То есть, это самое телефоне самое он рисует картинку по диагонали и вертикали то есть на системе растра. то есть вот эта вот маленькая деталюшка называется мемс мирор самая вот эта маленькое зеркальце которое там стоит оно способно одновременно двигаться по диагонали и вертикали то есть с помощью вот этой маленькой деталюшки можно Сделать как лазерный проектор микро, точнее не микро, а пико-лазерный проектор. кто стоит в телефоне МАХ-1, блок wave И сделать еще что самое. Очки виртуальной реальности. Да, если на, вот на такой деталюшке сделать очки виртуальной реальности, они подойдут абсолютно под любые глаза. Будут выдавать очень хорошую четкую графику. То есть очень контрастную. И я уж молчу, что еще можно о сделать, сделать. Я имею в виду в плане ну, сканер штрих-кодов и много чего другого еще и самое очень такая штука, вот, интересная то есть мы же то есть у меня нету как сказать ну, можно сказать вот по-моему, в США, это самое, вот на таких маленьких деталюшках делают пикопроекторы на Алиэкспорт, конечно, я пока не видел пикопроекторов самое, вот именно на такой деталюшке, самое но там там, где я покупал на алиэкспресс, там есть типа собери сам пик-проектор вот на такой штуке. Драйвера я, конечно, не купил для того, чтобы самое... Ну, можно так сказать, вот через это микрозеркальце смотреть, допустим, фильмы. То есть подключить самое три лазера самое. Кстати, сразу скажу это. Самое. Обычные лазерные модули и они не подойдут. зеркальце очень маленькое, очень маленькое то есть это самое, их надо, естественно, предварительно фокусировать и фокусировать, так сказать вот как бы вам показать, насколько это все дело мелкое то есть поэтому мы попробуем задействовать сегодня зеленый лазерный модуль из лазерного, из лазерного проектора сценического на который я тоже делал, кстати, обзор лицовой и попробуем задействовать земель лазер, только зеленый, и попробуем взять ту, ну, из, этого же, из этого же лазерного проектора сигнал для управления вот этим зеркальцем. Честно сказать, я не знаю, какое напряжение надо подать. Сам, как, ну, ну какое минимальное напряжение надо подать. Потому что деталюшка очень маленькая, вполне возможно, на она очень мало. Потому что маханил в моем телефоне, на котором ведёт данный ролик сейчас сам лазерный проектор может работать, даже когда севший батарейка села вообще при этом не включается фонарик Ра можно смотреть фильмы но фонарик включить нельзя, вот настолько пикопроекторы, можно сказать то есть настолько у них большое энергосбережение поэтому вот именно, именно сейчас надо собрать небольшую схемку, чтобы ограничить сигнал из лазерного проектора. И подать сначала минимальный. Да, вот давайте я вам сейчас еще покажу это самое. Что здесь вообще? Здесь куча контактов абсолютно. Прямо это реально дохренает. Как действительно в дисплее телефона. Вот здесь два вот таких резистров или конденсатора. Фиг знает. Похоже на конденсаторы на микроскопические. А вот этот шлейф куда-то уходит туда внутрь. Поэтому вот это я не знаю. Мне кажется, это стоят магниты на нем. Вот это. Да, это очень мощный неодимый магнит стоят. Это самый один вот с этой стороны большой, подальше он там. Тоже мощный, очень мощный. Примерно как ну, в жестком диске стоят. Вот именно такие. И вот другой вот здесь стоит. По бокам. Вот как. Да, вот, кстати, по бокам тоже стоит магниты. Буквально весь о боже магнитами. Вот именно это я хочу сказать. Вот куда? Нигде, не везде. Магниты. Мощные магниты стоят. То есть система, значит, она гальванометрическая. Ну, чешется. Сейчас давайте соберем схемку. И вот еще раз. Указать со всех сторон, кто не видел. Так, давайте сейчас соберем схемку и попробуем подключить его. Собрать нам нужно вот такую штуку. Только супрали, супра... то есть чтобы два резистора переменных было, чтобы ограничить сигнал на кадровую и срочную развертку то есть минимальной ограничить. до да. да минимума буквально возьмем вот таких два резистора я их специально купил для этого и споем эту скилку также возьмем такой кабель вот для подключения к своему контролиру лазерного проектора который будет будет нам выдавать это самое сигналы для получения растра, Да, да, это как раз, здесь как раз система, в точь-в точь в буквально как, как в этом в старом телевизоре, можно так сказать. Только там электрон отклоняет, а здесь отклоняет, там электрон отклоняет отклоняющая система на двух катушках. А здесь отклоняет тоже две, две катушки отклоняют зеркальце. Так, ну ч ⁇ ж. Так, там пишется? Да, пишется. Вот к серенькому контакту мы припоем ничего не будем. У нас будет как общий. Точнее, мы припоем к нему провод только общий. Это еще здесь надень кембрик, чтобы он не мешался. Где-то здесь еще было. А, вот. Ну, я думаю, это достаточно. Теперь возьмем вот эти два резистора и подцепим к их средним контактом по одному вот такому проводу. Да, да, можно, конечно, это самое, это самое. Один резистор использовать, но так как я ничего не знаю об этой штуке, я буду делать так, чтобы самое, сначала горизонтальную линию получить, сама потом вертикальную, либо наоборот, вроде бы держится вот, вот это мы прикроем вот к этому сейчас немного в плюс его обмакнем, чтобы он лучше поелся Мы сделали. Теперь к среднему контакту припаю выходы. Припаяли один. Сейчас припаем второй. Вот, припаяли, то есть у нас у нас получилось Может так сказать, вот так. Теперь мы сможем. Управлять сигнал. Находящим. Можно, конечно, их на суперприкону посадить. Но мы будем экспериментировать так. Теперь нам останется весь сигнал. Излазим проектора и припаять контактами мемс. что ж, это будет следующая часть но вам будет казаться как один ролик вот, всем привет еще раз подкуривший немного самое и заправившийся Red Bull я в очередной раз вернулся в эту вселенную и сейчас конечно в с схемку собрана и теперь будем ломать в очередной раз лазерный проектор да, это самое, ну не совсем ломать, но может быть чуть-чуть только. То есть, опять я вам покажу Съемберг Диппер, лазерно-проектором. Да, да, ее немного перестроил под свои нужды. И отдираем вот этот шлиф. Вот этот, да. Сейчас мы его отдерем. И ставим вот этот, чтобы утащить с него сигнал. Можно так сказать. Так, хотя есть так разобраться, не мешало бы смотреть, что он еще рисует. Поэтому давайте сейчас включу и попробую сама найти какие, какие там хода вот этим. Тоже выдают сигнал. Да, да. Вот. Вот. вот у меня картина Вот у меня анимация пошла Сейчас я попробую переставить Вот этот шлейф в другое гнездо Если он тоже будет рисовать Так, вот в этом не рисует Так, вот в этом Теперь надо попробовать В этом тоже Байми не рисует Так, вот в этом тоже не рисует блин только в одном рисунке засранец да вот он только рисует ну что ж значит одновременно смотреть какой рисунок идет это самое у нас не получится поэтому просто берем подрубаем вот эту тему туда лазер конечно нам придется отключить но это уже конечно сам, когда мы будем тестировать графику То есть берем и подрубаем не видно, не видно вот, вот гнездо гнездело вот это подрубили это самое. Сейчас мы постараемся... Сейчас теперь будем, так сказать, методом тыка искать. Стоп, а хотя... Надо где-нибудь генерику надо Где мы сейчас надыбаем, будем здесь? Это непонятно нифига. Поэтому мы берем какой-нибудь из этих проводов. То есть берем... Нет, возьмем общий. И берем какую-нибудь разводку. Ну, я решил выбрать красный, черный. Ну, то есть красный, белый, пойдет, возможно, пойдет уже на, на, друг, на другое. И теперь будем пробовать, Загибаем на этот шлиф куда-нибудь. Сам Мемс, он должен. на всю что-нибудь пробуем. Давайте-ка на всю байку. Вдруг еще горит ненароком. Сам минус, ну, самая деталюшка, она должна, так сказать, ну, издавать звуки. Очень-очень маленькие, конечно, но на руке их почувствуешь. Потом вот этот резистр берем. И вот этот. Что-то конечно ни, ни хрена не происходит, поэтому сделаем наполовину резистор подкрутим И попробуем еще раз. Попробуем сделать проще, попробуем прям подпоемся к этому резистору можно так сказать наглый уже и посмотрим двигатель ли зеркало. зеркальце зеркальцем, там мы почему не будем здесь прислоняться Разборы нифига не происходит. Но когда она нас это восстановила, останавливало... что-то появилось, что-нибудь. Вот на том не резистов секундочку я припаял, припаял сразу к двум резисторам, к большому и к маленькому. То есть это получается общее, а это получается два сигнала. Вот теперь будем искать, с какого заработает. Ну, белые тогда. Может белые настрочные? Ничего не происходит. Просто вообще ничего не происходит. Попробуем походить по контактикам, по этим. И тоже, кстати, ничего не происходит. Ну что ж, вариант один припает к общему. Сейчас мы вот к этому общему контакту, 19 тысяч, он здесь на рисунок 19 тысяч, и уже попробуем от общего плясать Дело очень-очень мелкое. Можно легко, может, так сказать, нахреначить здесь дело бы и просто выкинуть его потом. Просто мне давно интересно было, как он вообще работает. И теперь сейчас будем экспериментировать. С каком.. так сказать, заработает контакты. Вполне невозможно, там еще фотодиоды не пихали. хочу, если вот этого не коснуться такой детальюшке, а столько контактов, конечно То ли заработал, то ли у меня глюки. О, нашел. Один нашел. Угу. То есть это какой у нас? Это у нас второй. Да, один нашел. Смотри, по вертикали один нашел. Угу. Есть. А второй. он с другой стороны по горизонтали тоже второй к первому, вот к этому Это, конечно, общий, я знаю ну, если тот был по вертикали вот у тебя на горизонтально, вот тут по вертикали, точно То есть по горизонтали двигается, и не двигается. Так, вполне возможно это связано из того, что здесь вот резистор я немного поломал. Вот этот. Вполне возможно связано с ним. Сейчас мы ее перемкнем тогда, чтобы нам не думалось, и будем искать там. Не получалось у меня. Аккуратненько. И вот паять. Просто все очень мелкое, не для таких здоровых паяльников. Может действительно кто этой темой займется, что Я конечно когда буду уже собирать что-то, мне конечно уже будет проще. все-таки как перемкнуть аккуратненько. кажется раз не хочет нифига надо было надо сразу эти контактов начать чтобы не было такого геморроя ладно попробуем Так сделать. Еще интересно, мне куда в контакт идет нафиг? в этом плане ничего не получается пробуем дальше сказать по контактам Тут дерьмится ну по диагонали есть по легкости блин вот здесь что? чем здесь. здесь вот эти два контакта поход соединить надо то есть толстый общий и тоненький вот этот скорее всего вот здесь что если их не соединить походу ничего не будет то есть сейчас я найду проводок небольшой соединю их и вполне возможно что-то будет так, где же мы его найти нафиг что-то похожее нашло. и сейчас мы попробуем соединить его эти два контакта то есть есть с другой стороны но общий распространяется на что-то другое то есть на горизонтальную на вертикальную ну, походу не распространяется поэтому надо его злудеть как говорится и попробовать переключать эти два контакта миллипидерный то есть общий вот с этой стороны и общий с другой стороны и уже посмотреть, что будет то есть 19 и 10 и 20 Слабо, здесь контакта нет ничего. или есть нафиг Блин, мелкой все есть. такой степени мелкое. просто ужас. да здесь да, здесь походу само основание, на другой стороне, на стороне это общий нафиг. Если мы попробуем припаяться к нему. Чуть ни хрена не хочет припаяться. можно, Конечно, было бы его разобрать и подключиться прямо внутри к чему-нибудь, прям, допустим, катушкам. Но мы этого делать не будем. Ух, слишком уж мало дела. Есть возможность всего расцентровать. Засранется. Мили-мили пизерный ганды. Ну реально нихрена хрена не видно. Сейчас попробую здесь. ПП? Больше? Нахрен может так прокатить. Да. Пойти по нефу, это может вообще тащить, малышка. Грязить себе на килограмм. А там, болеть. Так, вот, застройство будет припаяться. А -а -а. Магниты мощные. Теперь надо его припаять к общему. Будем надеяться, что все будет тип-топ нафиг. Что мы сможем задействовать в рестер. Как-то стоял. Как-то сложно просто очень очень мелкий все нафиг просто очень мелкий так он, давайте чешь дальше так у меня не получается его не <пустит> имею вторую диагональ попробуем снять вот эту часть самую сложную интересно а что нас ждет Скорее всего, мы просто выбросили деньги, я так думаю, уже просто больше ничего в голову не приходит, как его разобрать. Никак не хочет запускаться второй диагонали. У пиздец, просто пиздец, вот что случилось, сейчас попробую что куда-то вынуть, магниты, вот, вот я обгонул первый магнит, и внутри оно сделано вот так, Да, вот так вот сложно сделано внутри. Вот этот вот магнит. Залезет и магнит такой. Ладно, отложим в сторонку. Быть может. Мы эту всей решим собирать. Вроде теперь вторую снять. Посмотрите, что там под ним. Ломать, так и ломать. Как говорится. свободно снимается да довольно да, свободно снимается мангнита -то. то есть контакт контактов никаких не идет а вот здесь конечно сделан очень замудренно прям ну телефон То есть, вот так он сделан внутри, что ж, не получился, у него подключить, поэтому будем разбирать. Хоть может вот в следующий раз, да-да-да, я обязательно постараюсь выпустить нормальный ролик, я это все дело конечно изучу, и постараюсь запустить, конечно, это. Это маленький, это маленький микросканер, Что не получилось. Хотя мы его в принципе еще и не до конца сломали. Кор Короче, все капец. Глобальный блом. Так сказать, сломала его окончательно. И вот я что хочу сказать. Вот, вот так сказать. Смотрите вот, что там внутри. Вот Это вот сама катушка. И сейчас я вам объясню. Разобрать его можно. Собрать нельзя больше. Вот эта вот катушка, она стоит на кремниевой пластинке. То есть катушка зеркала, она стоит на кремниевой пластинке. микро-микро катушка с зеркальцем то есть катушка домотана и на зеркале и вокруг него домотана вот если будет видно конечно то есть сама система очень микроскопическая и Сейчас объясню, почему мне не получилось все-таки его запустить. И даже собрать потом. Собрать его потом невозможно. Не имея специального оборудования. И сейчас я вам объясню, почему невозможно. То есть... Ну вот, смотрите, что там внутри, здесь сразу говорю, здесь кругом магниты, одни кругом магниты, то есть это самое, ну прекрасно понимаете, да, если взять два магнита да, разной поверхности, ну то есть одинаковой поверхности, они будут отталкиваться, вот здесь сделано все, именно точности также, то есть здесь стоит куча магнитов, они каждый друг от друга отталкиваются. То есть, если вы, допустим, разобрали данную детальку, чтобы посмотреть это самое, то есть вот эти магниты их снять можно. Да и вообще все можно снять. Но назад вы их не поставите. Это надо в тиски зажимать и очень. И заклеивать все это дело. Вот по центру это тоже магнит стоит. Кстати, мангнита, то есть там железо, железка, и они ее. Они ее, ее намалгоничивают, эту железку в центре. То есть, все это дело, конечно, было собрано. Вот видите? Он, они все отталкиваются. Они были собраны вот так. Так они были собраны. А, нет, не отсюда. вот отсюда вот но его сюда уже не поставишь потому что магнит тоже снизу он его отталкивает мощный очень мощный магнит очень мощный примерно как в русском диске даже не встает. Ладно, давайте пинцетом я вам покажу, как он встает здесь примерно. Я, наверное, уже видели, как это все дело стояло. Вот так все это дело стояло. Сейчас попробую второй поставить тоже к нему. Вот, короче, была вот такая рамка рамка собрана. Вот, такая рамка была собрана посередине. Само зеркальце было. То есть, как ни крути, назад все это дело, оно не встанет как бы вы не хотели поэтому я что и хочу сказать что придумано очень хитро просто совместили можно сказать несовместимые А вот это ну, не отсюда, нифига, бля, походу, блин. От, оттуда. А вот здесь он коребрик такой есть. Он вот отсюда, магнит. Но он не встает. Стоим его открыть и капец. Он больше не встанет. Как не пытайся. Короче, короче капец. Конечно, в следующий раз я подойду к этому делу. Более творческий, хотя хрен знает куда твор... Более творческий, я, может даже не знаю. Штучка, конечно, интересная, но так, про так просто и ее не подключить, как я понял. Либо я что-то докомбинил. Артлан, хрен Он про тупо не встает. Магнит, они тупо не встают на место. Мощность Мощностью, конечно, капец. Ладно, давайте уж там докабенем. Посмо посмотрим вообще. Что дальше за системы? Да, вот эта самая пластинка, на зер зеркальце держалась с катушкой, она кремниевая. То есть она сразу лопнула у меня успел вам конечно показать вот. дальше здесь смотри тоже все магниты да да да я не поленюсь я сделаю вторую версию где все-таки постараюсь его запустить тут уже не магнит то есть облажим магнитами капитально просто очень мощные. Третье вот, скорее всего, вот эти даже дыба, если их попробовать поставить вместе, они тоже будут отталкиваться друг от друга. Я не знаю, как это, конечно, дело все в пластмассе собрали. Короче, конструкция может, так сказать, на разрыв. Вот, даже вот так и поставить, они все совмещаются уже. Вот это еще куда не шло то есть как-то укомплектовали все дело то есть совместили совместимые. так ну что ж это бом